Перед началом изучения работы в пакете офисных программ LibreOffice скажем несколько слов об интерфейсе. Основные принципы современного графического интерфейса пользователя, или иначе GIP, появились еще в 60-х годах в недрах Стэнфордского университета. Эта концепция GIP была перенята учеными исследовательской лаборатории Xerox в 70-х годах. В результате на свет появилась концепция графического интерфейса WIMP Windows иконс, менюс, «Point and Click», что можно перевести как «Окна», «Иконки», «Меню» и принцип «Укражи и щелкни». Пионерами коммерческого воплощения концепции GIP стали корпорации Apple Computer и Microsoft. На сегодняшний день концепция WIMP реализована в большинстве операционных систем и прикладных программ. Кроме того, в программах схожего назначения очень похожие принципы работы в них общие функции и общие инструменты по выполнению одинаковых задач. Например, принципы редактирования текста практически одинаковые в текстовых редакторах LibreOffice Writer, Word, AbiWord и других. Оба этих фактора, WIMP-интерфейс и общие методы работы, сильно облегчают изучение и освоение работы как в новых версиях программы, так и в других программах, но предназначенных для той же цели. В нашем случае это означает, что изучая принципы создания и редактирования текстовых документов в LibreOffice Writer, мы автоматически учимся выполнять эту задачу и в редакторах Word, Google Docs, AbiWord и других.